И всем привет, мои дорогие друзья. С вами я, Скайзакид. Сегодня это уже третья часть прохождения нашей карты заброшенной лаборатории. Или как-то, я не помню так сильно. Вот так вот. <coughs> просто, блин, долго было как-то это делать. Я поэтому все просто и поставил сюда. Так легче намного. И быстрее, я думаю. Чем дальше, тем стра странней. Мне кажется, это лаборатория. Давай, как мы тебя выдвинем? А, вот. Э, стой, поехали. Так, поехали. Что это было? Он а, поехали. А, -а, -а. так, все, надо ехать. <coughs> Поедем. Все, окей, пока что ничего такого странного. Так. А, -а, -а у меня звуки пока что. Пока что ничего странного. Надеюсь, вам не сильно звуки. А я так не сильно включил вау вот так поправочек вау нормально секретная лаборатория ой так инструмент для работы в шахте спасибо говно это все что надо работать какой ужас похоже это были их Блины, которые тут работали. Сколько же тут костей. не спорю. Но вот это нам надо точно собрать. Это жить хлебушек. Как без хлеба-то мы будем жить, люди. Так, все. Идем дальше. Так. Хм. Так, нужен кременный песок. У-у-у, походу я понял. Ч ⁇ мы еще будем рвать? Хоть я, надо, надо будет сейчас зарядку доставлять. Так, кремень у нас есть. А, это пох. Нужен песок кремень. А, вот. У -у -у. Потом. Так, так, так, так, так. А, наоборот. Так, так. У -у -у. Так, так. А -у -у. Потом так. Так. Нет, наоборот. Так, так, так, так, так. Вот так. Это вот так вот. И вот так вот. И динамит, ура, еху. И это динамит. Так. Что, нам надо будет что-то рвать сейчас? У-у-у, спаун, спаун поинт, спаун поинт. Без спаун поинта и жизни, да. Спаун и потом а... так, так, вот так. Все, а... все окей. Будем прыгать. Вот так. отличненько, Это хорошо, хорошее начало. Вот так. Ладно. Хм. Понятно. Да не нужен мне тут кремень. Хотя... Так. Сегодня вроде бы я накопал, можешь себе выбраться. мы прошли. Хм, похоже, нужен динамит. Да, я видел там песок порох Понятно. Нужна зажигалка. Железо лежит в сундуке с порохом Понятно. Ставим это сюда. Хм. ай яй яй яй яй яй яй что же я буду делать-то? Ну вообще, вот прям ну нельзя было сказать об этом сразу. Что такое? Итак, я продолжаю. <клёх> Просто какая-то фигня выскочила. Я не понял даже сам. <клёх> ну, вообще. Мы что, лопа лопатой будем пис эту фигню копать? Ну это вообще не реально. Ну, вообще офигели. Надо его назвать не лаборатория, а ищейка. Вот так вот. Потому что здесь все надо искать. Выходы всякие вообще. Как туда, как сюда. Блин, вообще бесеч. так, так. оп оп оп оп оп оп, оп, оп, оп почти. Хм. Поехали. Ай-яй-яй. Хм... все-таки паркурить. Кхм. Черт побери. Что мне теперь делать? Вообще отлично. Все, еху. можно было сразу сказать, а? без прыжков вообще не так мне кажется игра будет Филова. так оп, оп оп оп мастер по руку. так так так так так поехали копать вот так, так, так, так, все. Поехали наверх. <coughs> все, мы дошли. Бабуха. Да не, я не тебе сказала, бабуха. Что? Да. Черт побери. Ах. Во. Бабах! Ну, бабах! Вот так вот. Бабах, так бабах, часо. Так, это мне не надо, это мне не надо. Ну ладно. это все равно бесполезно. Ч? Что это за комната? Я не спорю, что это ку... я не часов не понимаю, что это за комната. <сёк> так, вот так вот читаем. Я один из 15 выживших. У которого была вакцина. Я знаю, что умру. Я, <сёк> я хочу задержать этих тварей хоть на несколько минут, чтобы друзей. И поэтому после того как мой, мои друзья ушли дальше, я взял ключ и спрятал его. А вакцину я спрятал ту же только в другом месте. Спасибо, Все вообще нога начка мысли. Я надеюсь, что скоро найду друзей выхода подсказка. Не трать вакцину просто так. Они тебе те пригодятся. А как вообще? Отлично, я не буду ничего трачуя. Идет, что ли. Так, вот это я еще выкину, что мне не надо. Да. Так, так. Вот так. Это я сейчас потрачу. Вот так вот. Все окей сейчас. И вот так, вот так, вот так, вот так. Э, что, я спать, что ли, И можно поспать ну, уже утро, вообще отлично <coughs> пошлите дальше что ты мне будешь предлагать? Это. <смех> что там? Во. Я знал, что там что-то есть. Но я не знал, что придется прыгать. Так. <смех> О, вот это чего-то и стоит, может быть. Пошлите. Такое Лепота, ну как всегда Как же без этого хм. Что-то мне это не нравится Ага, вот оно что-то мне не нравится ой ой, -ой. Не, не не вот и не должно было быть. Тссс. Офигеть. Вот так вот слепота черт тебя побрал бы мне это не нравится они мне не нравятся что тебя что опять там блин почему здесь молока нет все вот так вот это чтобы не было все надо было так сразу есть тоже ничего нет. Я думаю, пацаны ходы какие-нибудь, а тут ничего нету. Ну, ладно, сейчас двенадцать минут нормально. Что наверху? Хм. А, блин, еще слепота, долго минуту минуту подождем. Потом нормально возьмем пройдем. Пока что мы должны вот это собрать. Потом их куда-нибудь скинем. Просто здесь много хороших картин. Так. Нет, вот так. Так. О! О. о. Вот это хорошо. Хорошо. Мне понравилось. Нет. Нет. Нет. Да. Вот это еще Так-то. Так-то. Так-так. Нет. Так-так. Так-так. Я понимаю, что голова Крипера все так хорошо. Да такой же степень. О, вот так. О, все, отлично. Хм. Мы сейчас будем умными. Так. Хм. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой нет не. не да Всё. да ё-моё чем будем копать а у меня нету ничутку хм. это я могу скопать вот такой вот. Вон, друзья, погодите, пока что я сейчас быстро. Сейчас я быстро шучу делать. И там, друзья, я продолжаю. Я <coughs> вообще илиль сейчас прошел лабиринт. Ну, блин, как без лабиринтов то. Буду верять своему инстинкту и пойду сюда. Инстинкт меня не подведет, я знаю. Правда же, инстинкт, чёрт возьми. М. Так, сюда, сказал, сюда, значит, сюда, Ха. так, милая ну, фигня, и здесь тупик, нет, о, офигеть! Я говорю, я никогда своему инстинкту. Я всю жизнь инстинкту доверял. Так-то люди. Это нереально. Как так? А? Офигенно. Я понимаю, что мне всегда везет, но не до такой же степени, да? Так. Конец первой части. Продолжение следует. Так я понимаю. Я так понимаю, что все. Мы прошли это. Первую часть. Слава богу, к сожалению, ничего не съел. Заметьте. Я даже не понял, почему. А, да, бля, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. вот, оп оп вот, оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп Ну вот, что же сказать Всем спасибо за просмотр С вами был Sky The Kid Можно подписываться на канал Ставить лайки под это видео, например Скоро у нас будет вторая часть, я думаю Ну, никто же не откажется, да От второй части такого Да, мне так, например, понравилось проходить эту карту кому понравилось, ставьте лайки. Ребят, я еще найду продолжение этой карты. Пфф, будем мы проходить. И, ну, спасибо за внимание. С вами был я. Сказки. Всем удачи. Всем